От проливных дождей в Китае пострадало 2,5 миллиона человек в восьми провинциях страны. Сообщения о новых пострадавших продолжают поступать. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе в городском округе Турфан от внезапно вышедшей из берегов реки пострадало множество людей. В городе Карамай только за один день выпала месячная норма осадков. Во многих городах готовятся к объявлению о массовой эвакуации жителей. Пострадавшие районы направляются продовольствие и питьевая вода. Метеорологические службы сообщают о том, что дожди продолжатся еще неделю. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Изменения климата становятся очевидными и принимают все более угрожающий характер. Без сомнения, человеческая деятельность в масштабах планеты негативно влияет на окружающую среду. Но это влияние минимально по сравнению с тем, что происходит на планете в результате влияния комплекса природных факторов, которое в ближайшем будущем будет только нарастать, и о чем не перестают вещать добропорядочные ученые мира. На сегодняшний день антропогенное воздействие не является причиной массовых планетарных катаклизмов по указанным выше причинам. Глобальные климатические изменения на Земле –